Если вы не интегрированы в целое, ни в чем, что вы делаете, не может быть подлинной целостности. Сделанное вами будет только собрано искусственно. И результатом этого искусственного соединения будет механическое единство, неорганическое единство. Можно собрать машину, но нельзя таким же образом собрать цветок. Цветок нужно вырастить. Ему свойственно органическое единство, внутреннее единство. В нем есть центр, и центр является первым. За ним следуют лепестки. В механическом единстве сначала являются части, потом целые. В органическом единстве первично целое, части вторичные. Можно писать поэзию, в которой нет ничего поэтического. Можно написать рассказ без всякого центра. Много шума из ничего, Сказку дурака, где много ярости и звонких фраз, но смысла нет. Смысл исходит от человека, поэта. Смысл не в поэзии. Если поэта что-то переполняет, его поэзия становится сияющей, озаряется светом, и в ней появляется некое тонкое единство. Она пульсирует жизнью, у нее есть сердце. И это сердце бьется. Можно услышать пьение ее сердца. Тогда поэзия живет и растет. Продолжает расти. Она почти как ребенок, которого вы родили. Вы умерли, может быть. Но ребенок продолжает расти. Настоящая поэзия продолжает расти, даже когда поэта больше нет. Так продолжают жить. Коледос или Шекспир. В поэзии есть нечто органическое. Она не просто искусственно сложена из частей.